Здравствуйте, уважаемые слушатели! Делаю следующую свою видеозапись об использованной мною косметики. Вот что мне очень хотелось бы сказать, это несколько слов мне хотелось бы сказать о косметике «Эвелин». В свое время, В свое время я совершенно не обращала внимания на эту косметику, я вам сейчас объясню почему. По одной простой причине. Когда у нас э, открылся рынок, то есть когда мы пошли все на рыночную экономику, и нам разрешили свободно торговать, делать кто что хочет ставить цены, такие, кто захочет, какие кто захочет, мы все начали с чего-то, люди все пошли на рынок и стали на рынке торговать. Естественно, какая косметика появилась на рынке в первую очередь? Я видела очень много на рынке «Эвелин». Косметики Эвелин. Вообще косметика Эвелин предполагается, что это польская косметика сама по себе. Но значит, в этой косметике они объявляют, что они якобы значит, косметика производства Евросоюз. Вот. Но вообще я посмотрела уже вот на кое-каких вот вещах. Тут есть косметика. Есть название именно то, что это польская косметика. Итак, давайте разберемся, давайте я вам покажу то, с чего начались, началась моя проба косметики. Ну, когда я пробовала косметику черных жемчуг, я думала, что я остановлюсь на косметике черный жемчуг. Но вы знаете, как бы желание исследовать, желание еще что-то искать новое, новое, новое, новое, вот, они меня подтолкнули к этой косметике. И, как ни странно, у нас э, рядом с нами, прямо рядом с, наш, с нашим домом, открылся э, открылась новая аптека, э, магазинчик такой небольшой. И в этой аптеке было всего полно. Там и косметика, там и всякие различные мыла, и шампуни. Все-все-все, э, и все, все. декоративная косметика. Почему-то я вот обратила внимание, но первое, на что меня обратило внимание, я обратила внимание на «Евелин косметику». Я обратила внимание вот на такие вот, ну это уже обрезанные, вы здесь вот, вот смотрите, э, здесь уже вот, вот это вот все обрезано, как бы, я разрезаю вот так вот аккуратненько, и потом все аккуратно, аккуратно отсюда вот э, снимаю. Ну чего, если заплатили, то надо, значит, на весь пользующий пол. А вот как выглядят вот эти масочки, э, ну в, сво в своем, виде, в таком, каком они должны выглядеть. Значит, вот, вот так вот по краешку я обрезаю аккуратненько и полностью достаю то, что... Хочу сказать, что здесь вот 7, 7 миллилитров, и поверьте, что этого вполне достаточно. Значит, что меня привлекло? Давайте, меня привлекло название. Бриллианта, бриллиантовый индийный пилинг. Но, вы знаете, вот на пилинг я не обратила внимания. Вот я вам показываю вот этот вот вот эту, я не обратила внимание на то, что это пилинг. А просто вот именно меня заинтересовал бриллиантовый. И видите, здесь вот и бриллиантик такой вот, ну, значит, как бы этой серии. Значит, бриллиант и 24-каратное золото. Ну, вы знаете, вот, ну, не верю я, что за 50 рублей можно купить маску с вот, с вот таким вот содержимым. но как оказалось, как оказалось, Содержимое очень того достойно, потому что везде здесь подписано, что это инновация. Вот видите, и вот здесь вот тоже написано, что вот инновация, инновация. Ну вот меня интересует вот в частности, как ин интересовали инновации Ивраши, вот теперь меня заинтересовали и в инновации Велин. И вот значит, этот лак, лаксы, люксеры, люксеры, бриллиантовинильный пилинг три в одном. Значит, что он делает? устраняет омертвевшие клетки. А, ну, короче, такие вот, ну, казалось бы, вы знаете, вот, стоит маска где-то 47 рублей или 45 рублей. Ну, она там была сейчас, почему я обратила внимание на эту, на эту аптеку, называется «Настолетник», потому что там идет 10 скидка по субботам и по средам. И вы знаете, ну как, 10, 10 это уже вполне прилично, то есть если маска стоит... 50 рублей, то она будет стоить со скидкой 45 рублей. Ну, в принципе, это нормально. 10%, 10 вот это хорошая скидка. И ну, вот это вот, я ходила, ходила, ходила мимо и решила все-таки купить этот пилинг. Ну, могу сказать, что когда я пришла, вы знаете, я открыла этот пилинг, и все эти 7 миллилитров, в общем, все эти 7 мл водрузила на лицо, на шею полностью, вот как кто-то правильно сказал в отзывах, что шея у женщины кончается под грузью, ну, в принципе, да, вот, водрузила их туда и на руки, причем все это получилось достаточно толстым слоем. Но, вы знаете, поначалу, поначалу была такая какая-то вот белая такая вот пена, тоже не первый, даже не могу сказать. Сначала убило какое-то лицо. Потом, вы знаете, буквально через минуту у меня лицо вдруг резко пожелтело. Вы знаете, я смотрю себя в зеркало, и у меня такая паника охватила. Я думаю, ну все, сейчас побегу смывать. Ничего подобного. Смывать я не стала. Я, конечно, вовремя взяла себя в руки. Смывать я ничего не стала, а просто подождала. Через некоторое время вся эта желтизна исчезла. И могу сказать, что весь этот пилинг очень впитался. А вы знаете, ничего я не смывала, ну немножко пощипывала. Какой-то такой вот странный был такой эффект. Ничего я не смывала. Все это совершенно шикарно впиталось. Но э, пилинг, это скорее всего, что как и скрабы. Э, вот за что я люблю скрабы и за что я люблю пилинги, вы знаете, у них очень хорошая основа. У них такая мазевая основа, что вы знаете, вы вместо кремов обратите внимание, если вам не подходят никакие крема, обратите внимание на пилинги. Потому что, допустим, вот пилинг чистой линии для тела, я очень часто практически... Этот скраб, я использую его для лица. Мне очень нравится. У меня очень хорошо сейчас лицо. Вот, ни одной морщины. Вообще, у меня все абсолютно разглажено. И я хочу сказать, что это благодаря именно вот этой косметике Кирилл. Вот, в общем, опробовала я первый бриллиантовый пилинг. И я, конечно, я была в полном восторге. Мне очень понравилось. И я, если честно, я решила э, купить себе, э, ну, дома думаю, э, я решила, что это пробник. Я почему-то решила, что это крем. Потому что, ну, честно, я не почувствовала там никаких, вот, вот настолько, видимо, мелкие вот там эти были кусочки, вот эти бриллиантовые. Скорее всего, бриллиантовая крошка вот это вот использовалась в виде самого пилинга, вот этих мелких кусочков. Но я ничего абсолютно не почувствовала, все впиталось в лицо, вы знаете, вот впит, э, впиталось без остатка, и лицо было совершенно обалденное. Ну, но знаете, со временем, со временем, ну, за 40 уже лет можно заниматься армированием кожи. То есть, вот эти вот с минеральным составом, вот всякие различные минеральные масла, вот по типу такого, как Бабурова, вот там есть минеральное масло, не бойтесь того, что эти масла делаются из нефти. Ведь нефть является кровью земли. Точно так же, как. У человека кровь носит все различные питательные вещества, ведь кровь земли нефти, она весит тоже питательные вещества для земли и для всего прочего. И не только для, для этого, есть же еще и энергетические уровни. Так вот все эти вот вещества, которые входят в нефть, они все тоже участвуют в этом. Поэтому на это смотреть не стоит. Следующая моя покупка была... Эвелин, значит, сельский, кеа, то есть это клеточный, клеточный уход, клеточное обновление, ну, стволовые клетки. Значит, тут они пишут про некто, про дизия, про дизия плюс 24-каратное золото. У них есть какие-то инновационные комплексы, они составы этих комплексов не пишут, а просто пишут их название. Что вот такое-такое, но помимо этого у них еще там есть и растительные какие-то клетки, растительные обновления. И вы знаете, мне очень понравились. мне понравились и вот в этом золотом пилинге, все здесь на, на этих масочках на, написано. И могу сказать, что эти маски, эти маски совершенно, кстати, вот эта маска называется маска СОС. Ну, то есть, если у вас кожа совсем уже за... пришла в негодности, вы прекрасно видите, что вам надо срочно что-то подтянуть, или, может быть, перед каким-то вот мероприятием подтянуть свою кожу, поверьте, что вот эти вот маленькие масочки вы можете держать себе как про запас, может быть, брать куда-то с собой. Вы знаете, они очень-очень того стоят. Вот эти стволовые клетки мне даже больше понравились, чем бриллианты и золото. Но смысл, в принципе, у них разный. Что такое стволовые клетки, можно посмотреть в интернете найти, не буду вам объяснять, но, но мне кажется, тут больше громких названий, чем действительно самого того, что есть. Но факт остается фактом. Вы знаете, после вот этого клеточного обновления мне лицо еще больше понравилось. Ну, во-первых, я могу сказать так, что моя кожа не является, то есть у нее нет никаких дефектов. Я пью БАДы, которые специально поддерживают кожу в очень хорошем состоянии. Я их пью достаточно регулярно, сейчас не часто, конечно, не каждый день. Но, но я подпевала, допустим, я одно время себе поставила, что вот 7 дней в каждый месяц я буду, я буду пить подряд вот 7 дней, вот, допустим, неделю 7 дней в месяц, я буду пить вот этот БАД. Вот, и вы знаете, что очень хорошо поддерживает кожу, у меня с кожей нет никаких проблем, она у меня не сухая, не нормальная, не жирная, то есть она самое что не на есть обычная, она прекрасно принимает абсолютно любые уходовые средства, и супер уходовые, и не уходовые, чего только я не перепробовала в этом мире, вот, но вы знаете, что вот очень сейчас мне нравится, короче, вот от вот этой маски я была в восторге, еще в большем восторге. Дальше после вот этой маски, я решила, я решила, что я куплю, я, я говорю, я была уверена, что это пробники от каких-то больших баночек, вот они все вот эти баночки, от больших баночек вот этих кремов. Но, как оказалось, эти маски имеют э, совершенно самостоятельное свое существование. Они не являются никаким... Хотя, в принципе, не в принципе, вот эти крема, они полностью повторяют состав вот этого вот. Но... При... Но... Состав у них разный, то есть здесь все на, на баночках, абсолютно все написано, не на коробке все написано. Я никогда не выбрасываю коробки, потому что мало ли что-то захочется почитать, опять вспомнить. Не так часто бывает возможность посмотреть все это. Допустим, Эвелин я не могу взять. Эвелин почему-то очень часто продается в аптеках. Вот, а вот в таких, в обычных, вот, на рынке я, допустим, покупать, конечно, такое не буду абсолютно, потому что неизвестно, где хранилось, при каких условиях все. А аптека есть, аптека, она находится внутри здания, поэтому тут уже, как говорится, волноваться нечего. И почему-то вот мне приглянулась вот эта аптека, и я начала в этой аптеке присматривать себе вот эти вот уходовые средства. Значит, следующее, что я себе купила, я решила, задалась целью, думаю, да это я себе возьму комплекс, уходовый комплекс, вот с бриллиантами, вот с бриллиантом и 24-каратным золотом. И следующая моя покупка была, это была вот эта покупка. Ну, вы знаете, что мне здесь не понравилось? Во-первых, ну, вот эта вот штучка, вот как бы, это сыворотка. Эликсир молодости, сыворотка для лица здесь 5 в одном, Значит, с чистым 24-каратным золотом. Вы знаете, я не знаю, если там действительно 24-каратное 24 золото, но какие-то желтые вкрапления, действительно какой-то желтый металл там есть. Но вы знаете, стоит она 287 рублей. Вы знаете, я, я брала э, золото, но у, меня, у меня было золото, но они были в... Э, с сетевой фирмы, и там это все стоило больше трех тысяч. Я себе даже не смогла золотом позволить, позволила только с серебром. И, кстати, до сих пор даже совершенно не жалею. Вот, серебро мне очень хорошо пошло. То есть, армирование кожи, армирование, введение микроэлементов минеральных элементов для кожи никогда не будет не полезно очень даже здорово значит представляет она себя вот здесь можно поближе посмотреть ее вот я даже подношу ее сюда представляет она себя совершенно прозрачную силу у с каким-то именно желтеньким таким блеском вот их я сейчас ее прикрою вот оно, скорее всего что она будет видна, что здесь будет немножко отсвечивать такое желтенькое, что-то такое. Ну, это я не знаю, как вам здесь показать. Но если сфотографировать, оно действительно видно. Какие-то вкрапления желтого металла там есть. Откровенно скажу, я почему-то очень сомневаюсь, что это золото за 287 рублей, туда никто на золото... Хотя, в принципе, с другой стороны, на золото, сюда много и не надо. Чуть-чуть, допустим, зол и вполне достаточно. Но там эта сыворотка, она, в общем-то, блестит очень сильно. Вот, мне она, очень, мне она очень понравилась, эта, эта сыворотка. Вот, я ее использовала, ну, ее как бы можно, ее можно одновременно и на глаза. Е можно одновременно использовать и на кожу в области глаз, и вообще на любую кожу. Вот ну, мне хватило раз на 15. Вот это. Я даже не ожидала, что так, так много хватит. Я думаю, раз на 8. Потому что я и руки использовала, и на руки все. Что, что мне не понравилось. Откровенно скажу. Во-первых, пластиковый флакон. Вот все-таки такие вещи, они должны быть в стеклянном флаконе. Флакон пластиковый. Это мне не понравилось. Вот, это раз. Во-вторых абсолютно неудобная помпа то что с помпой это хорошо то что помпа ну, когда вот осталось на дне уже здесь в конце практически на дне вот Будовиде было практически невозможно. С другой стороны, вот когда ты дальше, вот посмотрите сами на вот саму вот эту помпочку, крышечку. Совершенно неудобная крышка, палец постоянно соскальзывает, здесь нет вдавления, углубления для пальца. И когда начинаешь вот уже обрабатывать руки, руки-то уже скользкие становятся. Вот, она абсолютно неудобна. То есть дальше я уже просто делала так, я открывала вот эту штучку, вот, вот так. И просто маленькой лопаточкой все это дело вынимала оттуда. Ну, как видите, полностью не вынула. Вот. Ну, вот, вот это мне не понравилось, не продумано. Если есть помпа, то вот внизу, по-умному делают, помпа, там внизу еще поднимается такая вот штучка, и она как бы выдавливает. Площадочка такая, и она как бы вот жидкость выдавливает. И когда я совсем мало остается, она э, полностью расходуется. Вот, здесь вот это вот, ну, в общем, совершенно мне не понравилось. Но, но эффект очень даже неплохой, эффект очень даже хороший. Э, и я не могу сказать, что я разочарована, я Я не ожидала, что мне настолько много хватит, учитывая то, что я обрабатывала опять же лицо, шею и руки. Я всегда беру за принцип то, что э, руки и лицо, и шеи, они должны все получать, то, что, друг, то, что все получают, то, что получают лицо и шея, то должны получать руки. Вот, для меня это непререкальный закон, он должен быть. Значит, дальше тут же я купила вот такую баночку, значит, это тоже бриллианты 24-каратное золото. Ну вот, посмотрите, э, здесь фактически, вот здесь это вот абсолютно одинаково, только тут дневной крем плюс сыворотка. Вот что могу сказать по поводу этого дневного крема. Составы у них разные. Вот здесь состав мне, мне очень мне понравился этот крем. Открываем баночку и что мы видим? Мы видим вот такую вот консистенцию. Вот, я уже, видите, вот, доматывала. Вот, я могу вам сказать, что я много слышала, ой, в лифтинг, там, пятая, вестятое. Вот, вот, вы знаете, что первый раз в жизни я действительно увидела лифтинг своими собственными глазами. Действительно очень подтянул. Тут написано еще, вот, инновация 40+. Значит, ну, рекомендуется якобы после 40 и, или вот 40. Но я могу вам сказать так, что не обращайте внимания на сети 40, 50 и так далее. Смотрите лучше внимательно на состав. Если вам нужно армирование кожи, берите, неважно сколько там, 60, 70, хоть 100. Вот. Нужно делать армирование, значит делайте армирование. Следующая моя покупка, как бы так приятная моя покупка, вот, следующее, я купила, значит, вот такое вот клеточное обновление, ну, то есть, фактически здесь содержание смысл, точно так же, как у вот этой маски, я хотела вот такую маску, думаю, надо купить крем, потом я решила, что я не буду его покупать, вот, и через некоторое время, я все-таки вот загорелась этим кремом. Думаю, да, то я все-таки решу, я его попробую. Ну вот смотрите, какую он консистенцию. Крем, крем жирный. Но вот что мне понравилось... Что мне понравилось? Что несмотря на то, что крем сам жирный, он содержит очень много масла. И в частности масло ши. Очень уважаю те крема, где содержится масло ши или масло -карид. Это какое-то африканское дерево. Совершенно уникальное масло именно для косметических целей. Оно великолепно ухаживает за кожей, великолепно помогает коже. И вот все крема вот с этими маслами я очень люблю. Здесь много масел. Здесь много масел, 50 грамм в этих баночках, они как бы такие вот аккуратненькие баночки. Вот. Но у меня еще что было хорошо, дело в том, что я начала работать, я очень долго мечтала работать в интернете, начать работать в интернете. Я осуществила свою мечту, не буду говорить, что конкретно. И вот эта вот э, баночка, она была куплена именно за первые деньги, у меня очень давно была открыта карта Яндекс «Яндекс.Денег». Но я потом перестала ее пользоваться, в общем, как-то вот не складываться у меня с заработком в интернете. Но вообще карты яндекс и кошелек были очень удобны. А сейчас вот я заметила, что э, очень много заработка идет на WebMoney и на яндекс Деньги. Вообще яндекс Деньги очень выгодно, и кошелек иметь Яндекс-Деньгами очень выгодно. Еще рекомендую купите, э, купите, обязательно закажите Яндекс-кошельку Яндекс-Карту. Понимаете? Дело в том, что как только у вас деньги оказываются на Яндекс кошельке, у вас автоматически они идут на карту. То есть вы из интернета выводите деньги и тут же можете их тратить через карту. Сейчас, карты, сейчас через карту тратится практически все. Вот. И я вывела свои первые деньги. Значит, и как раз вот с 10% скидкой. И я пошла с огромным удовольствием. А у меня еще просто дело в том, что э, значит, я очень давно не пользовалась кошельком. И вычитала в интернете, что оказывается, те, кто больше двух лет не пользовался кошельком. Где-то в 2012 году он последний раз пользовался. Вот э, с них значит, будет визита 270 рублей, значит, как авансовый платеж за то, что значит столько много времени кошелек был, был, и потом он, значит, это самое. Но если вы совершаете какие-то манипуляции кошельком а Вот, то эти 270 рублей у вас вычитываться не будут. И вы знаете, я уже потом плюнула на этот кошелек, я плюнула на эту карту. А, вот думаю, ну надо честно, я посмотрела в этом сам позвонила им на 8-800, они нет, нет, вам надо заказывать новую карту. У меня уже в 16 году эта карта заканчивала свое существование. Она автоматически прекращала работать. И значит, я стала водить, и тут вдруг Последний месяц этого существования, в общем, я уже даже не обращала, внимания. мне только приходит письмо на почту, на Яндекс почту, что мне могут за 1 рубль перевосстановить эту карту. Раньше карты Яндекс денег выпускал Тинькофф Банк, но я не, я не называю Тинькофф Банком, это вообще непонятно что. Вот, я прочитала в о том, что творит Тинькофф с этими картами, и как люди, вот, попадая на вот эти ловушки в кредитах, вот, пользоваться беспропятными а, картами, да, там очень легко. И люди, вот пользуясь, пользуясь, потом раз, и берут у них кредит. Девочки, никогда не делайте такие глупости. Если вас интересует, что происходит, вы можете совершенно спокойно почитать вот на надзывных сайтах карты Тинькофф Банка. Вы знаете, я там такого начитала что и перестала уважать эту карту. Вот, и, ну, значит, Яндекс, видимо, с Тинькоффом расстро рассорились, и теперь уже Яндекс выпускает сам эти карты, не Тинькофф выпускает, а выпускает Яндекс. Ну там и Яндекса какие-то. А, еще э, был один момент. Этот кошелек у меня был на анонимный. Но я как-то так не думала, что думаю, не думала, что мне нужно его как-то. Но дело в том, что, вот, допустим, не с WebMoney не перевести, если кошелек анонимный. Ничего. WebMoney не будет переводить. То есть тебе нужно кошелек этот авторизовать. И тогда, когда я интересовалась этим, как можно авторизовать кошелек, мне нужно было идти в Евросеть, внести 50 рублей и внести свой паспорт. И мне за эти деньги авторизовали кошелек 5-10 и вдруг я узнаю здесь. Значит, когда я начала эту карту записывать, я вдруг вижу, что, значит, вы это. А дело в том, что я вышла замуж, я поменяла уже, у меня уже не та фамилия была. Я говорю, вы знаете, у меня уже другая фамилия, а кошелек-то на эту фамилию. Вот, они мне сказали так, что хорошо, что я позвонила по 8800, Яндекс.Деньги. И они мне сказали, говорит, мы работаем значит, с налоговой, поэтому говорит, все четко, все данные абсолютно. А я бы, вот, вы знаете, что я бы свои старые данные зафиксировала. Я, говорит, вы знаете, если вы скажете неверные данные, то кошелеком вы потеряете доступ. И я, говорит, сомневаюсь, что это будет очень даже, в общем, вы можете потерять. Я говорю, господи, как хорошо, что я позвонила. И я написал все свои совершенно новые данные все слава богу спокойно у меня он и я получила значит я заказала свою яндекс карту я знаю что они присылают они пунктуальны значит они мне прислали ссылку на почту россии как мне отследить, когда карта будет у меня. Но мне было почему-то очень странно. Когда мне принесли карту, буквально через неделю, я почитал ее заказным письмом, я расписалась, и почитали мне не принес карту. А самое главное, и самое главное, что в почте я слышу, значит в почте считаю, что несостоявшаяся доставка. Вот, вы знаете, мне было это очень интересно. Я думаю, как это могла состояться доставка, когда мне карты доставили, карту у меня. Вот. Дальше у меня, у меня возникла проблема с активацией карты. Начала активировать карту, там нужно активация через СМС по телефону. Тоже все это бесплатно, но мне не приходит СМС. Что я не Куда? Вы знаете, мы уже дошли до генерального, пишут какие-то отписки. Вообще не могу понять. Вы знаете... Watch, просто открывался. Я уже, я пользовалась старой картой. У меня было фактически две карты на, на один кошелек. я все еще пользовалась старой картой. И тут в этот же день, базы да, смотрю, я пошла в магазин, у меня карта не, не отреагировала. Я подумала что карту закрыли. Я прихожу, говорю, ребята, ну, набираю 800, 800 расстроенный чувствую. Ребята, говорю, мне надо, говорю, что-то с картой делать. У меня деньги на яндекс кошельке, а я ничего не могу сделать. Вот, и вдруг мне подсказывали, говорит, давайте говорит, введем новый номер телефона. У вас есть новый номер? Я говорю, ну есть еще один. Давайте говорит, поставим еще один номер. Телефона. Когда мы ввели еще один номер телефона, туда в мои данные у меня на тот номер телефона пришли все данные. Мы не стали ничего переделывать. Я тут же сактивировала, сделала себе пин-код на эту карту и у меня, и у меня карта совершенно спокойно э, существует и совершенно спокойно действует. Ну, вы знаете, вот просто вот меня вот это немножко вверхло шок, что такие элементарные вещи, то есть, если у вас по каким-то причинам не приходят смс, вы не можете сактивировать карту, девочки, мальчики, просто, просто-напросто э, подвяжите туда еще один номер телефона, и на, номер, номер, на новый номер телефона у вас все придет. Вот. Э, как ни странно, значит, что мне понравилось, и вот теперь у меня вот это вот Эвелин, вот, прямо стоит на видном месте, и, вы знаете, он у меня как э, такое вот олицетворение э, вот этого э, нового этапа в моей жизни, что у меня все деньги стали приходить теперь на вот на эту Яндекс-карту. И это была первая покупка, сделанная с Яндекс-карты, с восстановленной, что я не платила никаких 270 рублей, что за 1 рубль мне только эту карту восстановили. И, в общем, я была очень довольна. У карты большие возможности. Она отлично реагирует. Она отлично снимается и в банкоматах, и все. Вот я очень довольна Яндекс-картой. На нее удобно ложить, по крайней мере, в Евросети я всегда могу пойти доложить без каких-либо проблем. А вот в Удмане сам практически в Везде идут проценты, и достаточно большие проценты. Значит, вы видели, что крем жирный сам по себе, но вы знаете, что, вот я пользовался черным жемчугом жирным, он когда впитывает, наносишь его, и нужно больше часа ждать, пока впитается, пока все сделал. Этот впитывается, ну, за 15 минут на коже не остается ничего, и кожа, знаете, она какая-то совершенно потрясающая. Она белая, она свежая, она растянута. Очень классная, очень классная прямая, я даже совершенно не ожидала. Но меня ожидал еще один сюрприз. Я чисто случайно, вот почему-то я обратила внимание на этот мезоэксперт. Значит, мезоэксперт, ну, он представляет из себя вот, вот такой вот крем, он представляет из себя вот высокий длинный тюбик, Вот таким вот образом он откручивается. Вот вот такая он, белая консистенция совершенно. Но что я прочитал, Значит, написано на нем, что здесь 55+. И написано, что он является абсолютным аналогом салонной процедуры, мезопроцедуры. То есть это мгновенный эффект. Для всех кож, значит, придают упругость, редуцируют глубокие морщины, улучшают плотность ткани, значит, УВ-фильтр. Даже, это, значит, для всех типов тканей, даже для чувствительной ткани. Вы знаете, я как-то вот еще, неч... но вы знаете, когда я буквально нанесла его на глаза, у меня есть, у меня была одна проблема. Я э, имею такую дурную привычку спать, Уткнувшись, наружной, уткнувшись вот в руку, я люблю спать на руке, уткнувшись в руку, наружной, стороной, наружной частью лобной кости, то есть там, где лобная кость соединяется с височной, то есть край, наружный край брови. И у меня на этих наружных краях образовались очень некрасивые складки. Я понимала, но, конечно, я посмотрела советы, советы Малышева, и Малышева рекомендует спите на валике. Но, вы знаете, пусть Малышева сама и спит на валике, я это все понимаю, но я спать на валике не собиралась, мне неудобно. Вот, поэтому я решила, думаю, ну, дай попробуем. мне очень хотелось этот крем, и в очередной свой вывод денег я решила, что я пойду и куплю вот этот крем. Приношу этот крем, наношу его на лицо. Что вы думаете? Я нанесла его вечером, потом нанесла утром на следующий день. И эти морщины исчезли как сон, как утренний туман. Вы знаете, я все понимаю, но чтобы морщины исчезали с такой скоростью, да, там были хорошие морщины, потому что это, в общем-то, морщины такие нечистые из-за того, что кожа такая тяжелая, а именно функциональные. Я сплю на этой стороне, и ну, кожа-то уже менее упругая, не настолько уже такая сильная. Вот, и поэтому там образовались такие хорошие, глубокие морщины, такие круговые. И, в общем-то, смотрелось не очень. Вы знаете, я один раз смазывала, смотрю, потом еще раз надо подмазывать, И вот теперь я уже не пользуюсь этим кремом, как бы длинница полностью, но если мне, допустим, надо куда-то идти, безусловно, я нанесу этот крем перед тем, как куда-то идти, вот, ну, что-то вот, допустим, я хочу куда-то важное какое-то. А если я, допустим, дома, то я использую его только на те части, вот, ну, которые я считаю нужным, допустим. где-то там вот я вижу, что у меня какой-то вот эффект есть. <с> <с> вот, и, ну, это я, допустим, считаю. И, в частности, на ну, вот эти вот наружные края бровей. Очень хорошо, я сейчас очень довольна этим кремом. И могу сказать только одно, что вот этот крем я буду покупать постоянно. И он у меня будет теперь постоянно, тем более, что заказать его ничего не стоит. Крем стоит 162 рубля. Девочки, это смешно. За то, что вы получаете, заплатить 162 рубля, тем более, если вы пойдете в салон, то 162 рублями вы не обойдетесь. Вот, и последняя моя покупка от Эвелин это вот эта вот масочка. Маска очень симпатичная, профессиональная маска, интенсивный лифтинг, опять с чистым 24-каратным золотом. Ну, все, что у них упаковано в такую золотую упаковочку, все это содержит 24-каратное золото. Ладно, скажем так, поверим моим слово. опять три в одном, моделирует овал лица, облажняет, разглаживает. Девочки, косметика действительно разглаживает, косметика действительно дает лифтинг. И я, конечно, понимаю, но не пользоваться такой косметикой, я считаю, что... Ну, это просто глупо. То есть, совершенно в руках. Мы держим журавля в руках, охотимся за синицей. Мы бегаем по каким-то салонам, когда все вот эти салонные процедуры, в общем-то, идут вот в этих пакетиках. Очень классно. Я вообще очень люблю... Обратите внимание на аптеку «Столетник», а вот они, помимо того, что они приводят очень интересные вот, какие-то лечебные такие вещи, я у них очень много вещей в Вот сейчас я у них купила еще, знаете что, я у них купила масло «Расторопши», косметическое масло 100 мл «Расторопши». Стоит оно 50 рублей, вот если вам за стоило за 150 будет, не, не, не попадайтесь на это. Это масло очень дешевое, это чертополоха, стоит, стоит, но вы знаете что, я сделала маску для волос, вы не представляете, у меня волосы наелись так, там у меня нога, они так вьющиеся, вы знаете, у меня было такое ощущение, что я стала негром. У меня волосы превратились вот в шапку, как после химии. Да, они стали вот такими после того, когда я сделала вот маску, э, маску с вот этим вот маслом. Но я могу сказать, что маску я делала, вы знаете, я делала ее в три часа одного дня, а смыла я ее только утром на следующий день. Вот, как правило, масляные маски я делаю именно так. Я просто пересушила в это лето голову. Я мыла ее шампунем буквально до четырех раз в день, потому что лето было жарко. Но больше, конечно, я такого делать не буду. Смыть так, в таком количестве у меня очень сильно пострадала кожа головы. стягивало вообще страшно. Поэтому я сейчас маски делаю, но в середине недели и на выходных я маску масляную делаю обязательно. И вы знаете, что во-первых от этих масок очень хорошо растут волосы. Вот если у кого проблемы с чем? И с тем, что волосы плохо будут расти. Пожалуйста, делайте масляные маски. Мне очень хорошо пошла маска Дабуром Ла. Да, маска пишет. Вот как раз там маска с добавлением э, продукта в нефти с минеральным маслом. Девочки, ищите специально минеральное масло. Кормите свои волосы, потому что волосы у меня, допустим, от этого масла. Вот я сделала 4 маски с маслом Дабуром Ла. У меня волос вырос на 2 сантиметра. Каждый раз по 0,5 сантиметра, вот каждая маска мне выращивала волос на 0,5 сантиметра. Я даже в крикмахерскую не пошла, потому что говорю, ну что толку идти, когда я сейчас сделаю 3-4 маски, и опять 2 сантиметра у меня в кармане все, и прически нету. Поэтому я уже тут выбрала себе совершенно спокойно прическу такую, которую мне может даже муж немножко подровнять, и все нормально. И все. То есть, потому что очень часто, пользуюсь масками, волосы растут абсолютно как на дрожжах. В общем, девочки, мальчики, я очень рекомендую. Мальчики, вы можете подарить своим девушкам, вот, такие, вот такую вот косметику. Ну, вообще, конечно, вот насколько я читаю что не всем девчонкам идет, ну, просто потому что не все пьют БАДы, которые регулируют состояние кожи. А я их пью, поэтому у меня с кожей нет абсолютно никаких проблем. И вот такая красота, совершенно дешевая, ну, вот это, вот это, я считаю, это любой женщине надо иметь, девчонки ну, это салон в собственном доме. Салонная процедура. Вы совершенно четко избавляетесь от морщин, какие там образовались. День-два. Ну, это же просто смешно. Я желаю всем счастья, я желаю всем быть красивыми, я желаю мужчинам, чтобы они подарились что-то из косметики своим женщинам, чтобы им очень понравилось, а вот, а сама еще раз вот сверху, с высоты птичьего полета, опять же, просниму то, что я себе купила, на этом, конечно, я не остановлюсь, потому что у «Евелин» есть еще вот в таких высоких тюбиках какие-то питательные крема. Я обязательно все попробую. Масочки мне очень понравились. Подарите своим любимым маски. 7 мл не убьют, не умрут. Они стоят всего 50 рублей. Но поверьте, эффект очень классный. Почитайте о надзывных сайтах. Там девчонки пишут очень хорошие отзывы об этой косметике. То есть это косметика, та, которая, на которую действительно стоит обратить внимание. Я думала, что я остановлюсь на черном жемчуге а пока я остановлюсь на эвелин косметики спасибо за внимание